Вы знаете, что сегодня ночью было совершено нападение на Кремль украинских беспилотников? я, я спутник слушаю. А могли бы сказать, каким образом мы должны ответить? Как можно жестче. Вот мой вопрос. Как можно жестче. Как можно жестче. Это по кому и как мы должны, что мы должны сделать? Ответить, Не как наши говорят, мы адекватно. А адекватно, но еще сильнее, чем они сделали. То есть туда, куда надо. Ну, по Зеленскому не мы везде прячемся в бункерах. Ну, значит, по центру Киева. Вы знаете о сегодняшнем ночном ударе украинского беспилотника на Кремль? Нет. Не слышали? Не даже. Нет. Могли бы сказать, что мы должны предпринять в ответ? Ой. Если я что-то скажу, ни одна цензура не пропустит. Ни ну... здесь, ни на Украине, нигде. Вы слышали об этом? Конечно. Могли бы сказать, что мы должны предпринять? Должны ли вообще мы что-то предпринимать в ответ? Конечно, должны. Я думаю, какой-то должен быть упреждающий удар, такой, чтобы у них больше даже не возникло желания этого сделать. Иначе просто будут этим пользоваться. Скажите, вы в курсе ночного удара украинского беспилотника по Кремлю? По Кремлю? А, а. да, что-то мне кто-то сегодня говорил. Ну, то есть вы уже об этом слышали? Вот недавно услышал, буквально пять минут назад. А могли бы сказать, Россия как-то должна ответить на этот удар? Но если да, то как? Я бы не хотел это комментировать, потому что если я прокомментирую, меня можно либо в чем-то обвинить, либо mm -hmm. посадить. Вы <с опасаетесь нашей военной цензуры? Да я нашего законодательства, конечно, опасаюсь. Ну, да, во-первых, политическое все это противостояние Украины и России, это уже не впервые, как мы видим, это продолжается уже не первый год. Несомненно, любой акт агрессии, он должен иметь определенные меры, ответ. А какой? Ну, это уже Министерство обороны, пусть принимает решение, какой. Ну, в любом случае, мы люди миролюбивые, но есть определенные вещи, уже переходя которые. Наверное, мне кажется, это вопрос все-таки к военным. Мы гражданские люди, нам. За мир, в любом случае, за мирное решение. Ну, раз такое происходит, конечно, надо себя обезопасить. А каким это путем сделать, уже, наверное, примут решения военные. В Телеграме увидел это сообщение, в разных каналах. Ну, насколько я понимаю, это действительно так и есть. Чему я, конечно, удивился. Вот. Ну, удивился с точки зрения, что это вообще де факто возможно. А не с той точки зрения, что Украина на это способна. Вот. Не поздно исправиться принять правильное волевое политическое решение, перейти, наконец, э, нам, в свою очередь, 100 перейденных на нашу сторону красных линий и перейти одну основательную, жирную, с украинской стороны и ответить им ну, стойкратным ударом, так, чтобы у них уже отпало всякое желание. Ответ должен быть адекватный. Соответственно, ракета должна прилететь на Банковскую улицу, город-герой Киев. Чтобы таких решений больше не принималось. Каким образом мы должны ответить на ночной удар со стороны Украины по Кремлю? Ракетами. Угу. Парик центра принятия решений. Конечно, должны принимать самые жесткие меры. ответные, возможно, даже такие жесткие. А в чем они должны выражаться? Ну, к примеру. Ну, не знаю, там, удар по центру принятия решения, например. Ну, Потому то, что они башна -башна. пытались делают то же самое, да. Но это развязало нам руки, я считаю. Угу. То есть вы считаете, что это та красная линия, которую уже игнорировать будет невозможно? Ну как, не красная линия, а красная стена Кремля, скорее. Россия должна как-то ответить, ответит ли и как? Однозначно ответить, однозначно. А как? А как вот так и ответить по Киеву? Россия должна дать какую-то ответную туда. Я считаю, что моментально нужно ему не И чем он будет мощнее, тем враги будут думать. Это моя позиция. Если уже пить врага, как говорил Жухов, если враг не сдается, его уничтожают.